Всем привет, дорогие друзья из солнечной Алании. Сегодня мы находимся в самом центре Алании и идем вместе с вами в магазин «Мир кожи», который находится на Пятничном рынке, совсем близко к центральной улице Алании, бульвару Ататюрка и совсем недалеко от центральной автостанции, на которую вы приезжаете когда едете в центр Алании из таких районов, как Махмута газипаша или Конаклы, Афсалат и даже Манавгат. В описании к видео смотрите все контакты этого магазина, ну и, конечно же, ссылка на карту. Ну, а почему мы пришли в этот магазин? Казалось бы, в Алании стоит теплая прекрасная погода, а мы пришли в магазин «Кожий мех». Потому что даже зимой в Алании прохладно, и нам тоже нужна теплая одежда. Ну и, конечно же, вам, тем, кто живет в более холодном климате и приезжает в Аланию на классный и качественный шопинг. Именно в этом магазине представлено более 12 тысяч наименований курток, шуб, мужских, женских и детских, совершенно разнообразных цветов и фасонов. Поэтому давайте пройдем в магазин, познакомимся с Аднан Беем, который является владельцем этого магазина и прекрасно говорит по-русски. Здравствуйте, меня зовут Аднан. Добрый пожаловать в мир кожи. Друзья, в этом магазине представлен огромный ассортимент кожаных изделий, как мужских, так и женских, на все сезоны, на любой вкус и на любой кошелек. К сожалению, мы не можем показать вам все изделия и назвать цены всех изделий. Поэтому в описании к этому видео есть телефон Adnanbea и телефон этого магазина. Пожалуйста, узнавайте актуальные цены на понравившиеся вам куртки, шубы или пальто на момент, когда вы просматриваете видео, потому что цены меняются. Если говорить о начальных ценах в этом магазине, то цены начинаются от 200-250 долларов на кожаные куртки, мужские и женские. Ну и, конечно же, цены варьируются в зависимости от качества кожи, модели, фасона, сезона, смехом куртка или нет. Пальто ли это, шуба и так далее. Поэтому, пожалуйста, как я уже сказала, цены, все цены узнавайте напрямую в магазине. Ну и, конечно же, когда вы приезжаете в Аланию, обязательно приходите в этот магазин, потому что, как я уже сказала, выбор здесь просто феноменальный. Более 12 тысяч изделий из кожи и меха представлено в этом магазине. Ну и самое главное, в магазине всегда есть сезонные скидки. Под конец сезона магазин делает скидки на товары прошлого э, летнего сезона или, например, зимнего. Сейчас в магазине скидки до 65% на прошлый сезон. Ну, сейчас уже декабрь месяц, на прошлый сезон. Если говорить о мужском отделе, здесь представлено огромное количество самых разнообразных курток, начиная от демисезонных и заканчивая куртками на меху, мужскими куртками, пальто, пуховиками из кожи на меху для самых э, холодных э, регионов, где вы точно, купив куртку в этом магазине, либо пальто, либо э, что-либо на меху, точно не замерзнете. Здесь есть все, начиная от супер классических строгих моделей и заканчивая молодежными и очень спортивными, например, вот такими вот моделями вот это кожи югнаник любой свет можно заказ любой размер длина любой можно тоже очень хороший модель спортовный эксклюзивный любой свет тоже можно вот это калсуга очень хорошо продаем последние модели вот это бичак тоже можно любой свет любой длина шьем вот здесь зимний вариант, вот это обчина, дубленка, вот это есть волк, югноны кожи, микс, вот это алпага. воротник, норка. На первом этаже представлены также а, мужские зимние куртки. Однан бы и только что нам показал различные варианты. Поэтому, придя сюда, вы сможете выбрать совершенно любую куртку, которая вам подойдет. Например, вот такие вот интересные варианты. Они очень качественные, очень теплые. Покажу вам быстренько. Дубленки на меху. Если вы хотите вот такую вот классическую дубленку на меху, тоже есть. Как Аднан бы сказал, вариантов цветов, фасонов, размеров просто огромное количество. И даже если вы захотите, например, дубленку по индивидуальному пошиву, в этом магазине также смогут это сделать. Мы выбрали Айхану для примерки две куртки. Вот его старая кожаная куртка которая, кстати, носится тоже очень хорошо, но э, решили обновить. И Айхан выбрала в этот раз кучу вот такого вот интересного цвета. Она сделана из мягчайшей кожи. Игненка. Очень красивая, качественная, но в то же время интересная. Также если, да, также если, например, вам рукава длинные, здесь можно, например обрезать рукава, подогнать под ваш размер, также сделать все по талии, в общем в магазине также кстати, шьют куртки и по индивидуальным размерам кожа югнанок мягкий, очень хорошая кожа mm -hmm. любой цвет любой размер заказ возможно вот с капшаном. оверсайз mm -hmm. любой размер Любой заказ. Возможно. Чернобургом. кожи югнаник. Притальный. Вот этот цвет вообще шикарный. Модель тоже. Оверсайз. Вот это тоже новые. Очень хорошо продаем. Любой цвет тоже возможно. Вегетал кожи. Югнаник. На втором этаже представлены женские куртки, демисезонные. Здесь огромный выбор цветов, моделей, фасонов. Если вы хотите, например, куртку вот такую вот простую, черную, классическую, можете найти себе по размеру или сшить на заказ. Если вы хотите что-то более интересное, например, желтого цвета или... Даже вот такого вот красивого бирюзового цвета, например, на вот такой вот подкладке. Это такие простые варианты. И, конечно же, друзья, в этом магазине, как я уже сказала, всегда есть скидки. Почему? Потому что магазин, у магазина есть собственное производство в Стамбуле. Они сами производят куртки, шубы и все остальные кожаные меховые изделия. И шьют на заказ. И только... Поэтому у них есть самые большие скидки в Алане, которые они вам могут предложить на товары, куртки и другие изделия предыдущего сезона. И если вы хотите, например, куртку вот такого вот плана, косуха, очень они популярны и никогда-никогда не выходят из моды. Вот такую вот куртку можно надеть, как с джинсами, так с классическим костюмом, платьем. Посмотрите, цветов просто огромное количество, от черных до вот таких вот невероятно зеленых, э, телесного цвета. В общем, вариантов просто огромное количество. У многих возникает вопрос, а можно ли заказать вещи из этого магазина по интернету? Конечно же, можно. Для того, чтобы заказать, Понравившуюся вам вещь или выбрать вещь, вы также можете написать на WhatsApp Adnan Bayu, И магазин выберет вместе с вами ту вещь, которая вам понравится и отправит по почте. Поэтому вариант онлайн-заказа тоже существует. Конечно же, есть куртки и плащи для более холодного времени года. Например, вот такие вот варианты с меховой опушкой и также на рукавах если вы хотите опять же что-то более яркое и интересное есть красные цвета желтые вот такие вот совершенно необыкновенные с лазер лазерной обработкой и опять же совмещенные модели где представлен сверху мех и снизу кожа также если вы любите кожу замшу, которая обработана лазером, вот с такими вот интересными узорами, невероятно легкие, носятся очень хорошо вот такие модели, и здесь также очень много вариантов. Смотрите, потрясающий вот такой вот зимний вариант, напоминает зимнюю ночь со звездами, очень такой рождественский новогодний новогодний узор представлены также вот такие вот, ну уже, которые стали классическими пальто, сейчас по мере покажу тоже, как такая куртка смотрится. Мне она чуть-чуть маловато. с ремешком, будет смотреться очень-очень красиво. Есть разные цвета: розовый, фиолетовый. Также, если вы, например, хотите скомпоновать Мех одного цвета, а кожа другого цвета, это тоже все возможно сделать. Ну и стандартно вот такие вот очень-очень теплые зимние пуховики. Есть, кстати, с мехом, с серым мехом. А есть вот с таким вот черным мехом. Посмотрите, с капюшоном и мех, и пуховик. Это мне чуть-чуть маловато, но посмотрите, как она красиво тоже смотрится. Идеальный идеальной длины. Вот это модель лама Мехсобл. С поясом. Вот это одинаковый модель. цвет черный. Любой цвет. Можно заказ. Вот это оверсайз. С поясом. Без пояса тоже можно. Вот это мех Собол, вот это Кашмир, мех снимает, рукава тоже мех снимает, мех натуральный писец, вот это Панчо, вот, вот это Gold Fox, Пиццес, черная бурка, микс, алпага, это тоже можно любой цвет, вот это Голдфокс, Fox. Мих. Пугавит. Мих. Исес. Караколь. Два строна. Вот эти парки. С миром. Мех снимает. Без мех тоже можно мерить. Адеват. А на этом этаже представлены более теплые вещи. Здесь есть и.. Пальто с мехом. И различные жилетки меховые. Пальто самых разнообразных цветов. От таких вот классических, спокойных цветов. До белых, розовых, фиолетовых, сиреневых. Посмотрите. На любой вкус. Аднанбэй только что нам показывал. Это вот такие вот пальто с мехом. Белые, черные. И есть черные, комбинированные с вот таким вот мехом соболя. Хочу показать на себе, как это смотрится. Также для теплой погоды можно носить с ремешком модель большая объемная но очень-очень легкая и теплая также в этом магазине представлен огромный выбор норковых шуб есть вот такие вот пепельно-черные благородные вот такие вот коричневые но мне кажется один из самых красивых цветов это вот такой вот коричнево-коричнево-черный ну и, конечно же, если вы хотите что-то более интересное, эксклюзивное, можно, например, выбрать, посмотрите, какой красивый, интересный переход и как мех играет на цвету. Если вы хотите что-то более интересное, можно подобрать абсолютно, абсолютно любой вариант, который будет только у вас. Также, опять же, не только куртку, но не только куртку пальто или что-либо другое шубу норковую шубу можно сшить на заказ любого размера фасона индивидуально под вас поэтому когда вы приезжаете в Аланию не перестану говорить об этом когда вы приезжаете в Аланию обязательно приходите в этот магазин не просто чтобы что-то купить а насладиться именно вот этой вот красотой, которая здесь представлена. И я уверена на 100%, что вы обязательно себе что-то выберете, даже если вы об этом не думали. Самыми интересными вариантами последние сезоны являются именно двухсторонние а, шубы, куртки, их можно так назвать. Я вам покажу более такой классический, ну, например вот такую вот светлую шубу и вы видите они являются двухсторонними в одной вещи две вещи вы покупая одну вещь получаете сразу две вещи вот такую вот шубку и перевернув на другую сторону получается такая более модель под дубленку друзья как вы видите Выбор моделей в этом магазине просто уникальный. От супер классических до вот таких вот шикарных красных шуб. Здесь опять же есть варианты и с мехом, и с джинсой. Смотрите, можно мех отстегнуть и носить просто как джинсовую куртку. Есть также баллоневое пальто с мехом, непроницаемые, на которых мех также отстегивается. И вот такие вот интересные модели, золотые и серебряные, которые уже также, конечно же, на любителя. Но в этом магазине все это вы можете найти. И опять же, выбор меха, полушубков, шуб также очень большой. Посмотрите. Какая красота. Такую вещь можно носить на вечер. Можно куда-то на выход. А можно и просто на прогулку. Очень красивый вариант. Очень классический. Очень простой. Но для тех, кто любит что-то более яркое. Есть и красный, и розовый, и бордовые цвета. И опять же покажу вам один из Самых недооцененных цветов, как для пальто, так и для шуб, это вот такой вот темно-зеленый болотный цвет. Обратите на него внимание, потому что он смотрится очень благородно. Особенно, когда вы надеваете что-то такое классическое. Очень глубокий, красивый цвет. Казалось бы, сверху вот такая вот черненькая опушка а внутри, видите, он такой коричнево-болотный. -коричнево Поэтому, друзья, когда вы приезжаете в Аланию, обязательно заходите в местные магазины, приходите в магазин «Мир кожи» и выбирайте себе красивые и качественные вещи. Всегда радуйте себя и уезжайте из Алании только с хорошими покупками. Ну и не забывайте о том, что вы можете сделать онлайн-заказ Телефон от находится в описании к этому видео. Он поможет вам выбрать вещь и отправит а, в страну вашего проживания. Пишите, звоните, не стесняйтесь и покупайте классные, качественные вещи производства Турции. Ну, а я с вами сегодня прощаюсь. Всем всего хорошего. Пока-пока.